Не суй, руку в огонь, нет не, суй, не суй, руку в огонь, Как-то так. Ну, э, песня потрясающая просто. Вы знаете, взволновала. В целом, в целом, конечно, все здорово. Вы прям вызвали у нас бурю эмоций и комический эффект у вашего второго э, солиста э, с рефреном э, того, что не надо делать в огонь. Вот, а -а -а. вызывает просто такой комический эффект. Вам можно назвать «Песня-песня», раз вы группа-группа? Нет, у нас есть «Песня-песня». А, есть «Песня-песня». Это, наверное, было ваше да первый Я ]щее. могу спеть ее сейчас, правильно. Ну, давайте, давайте, можете, пойте, поехали. «Песня-песня». «Песня-песня от группы-группы». Песня. Это сольная. Вот. Это а у вас это... будет выпад... А, это все? Это песня. А, это песня. Это песня, -песня. Слушайте, еще раз, пожалуйста, Хорошо. еще раз, я объявлю. Группа, группа поет песня, песня. Песня. Песня. Подождите, ну, а, а почему вы не сделали бровями так? Песня. Песня. Сня, сня. Не пропустим. знаю. Видимо, потерял контроль над бровями. У вас брови просто. Я понял. И второй солист должен был сказать ня, ня, ня, ня, ня, Вот так лучше. О, ущелье. Браво! Вот видите, как в ансамбле все получается у нас в зале. Супер. Здорово. Еще да. какие-то комментарии есть у наших коллег? Будем отвечать-отвечать на вопросы-вопросы, вы уже догадались, я думаю. Давайте-давайте. Как оцениваете свои шансы на попадание в финал? Шансы у нас все. Все. Но, по-моему, мы не пройдем даже этот тур, но шансы у нас все.